Илона, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вас, про вашу компанию. Меня зовут Илона, я представляю компанию Agnes, являюсь PR-менеджером компании Agnes. Мы уже не в первый раз участвуем в выставке Акватером, Это наша традиционная выставка. И занимаемся мы производством огнезащитных материалов. Мы отечественная компания. У нас свой производственный блок в Санкт-Петербурге, часть в Москве и офисов и складов. И мы занимаемся пассивной огнезащитой. То есть что это такое? Мы занимаемся тем, что предотвращаем пожары, чтобы пожар не произошел. Если мы говорим об активной огнезащите, то это огнетушители, какие-то пожарные извещатели, когда уже пожар произошел, чтобы его быстро ликвидировать, купировать какие-то последствия. Мы говорим о том, что, что сделать, чтобы огонь не распространился, и пожар не развился, и не было ни имущественных потерь, ни, конечно же, человеческих жертв. Угу. Вот этим мы занимаемся. Да. Отлично. Расскажите о современных тенденциях в огнезащите. Что касается современных тенденций в огнезащите, то, наверное, тут... Нужно сказать о том, что огнезащита все больше популяризируется. Мы этим тоже активно со своей стороны занимаемся. И если раньше какое-то пожарное, какое пожарное оборудование только понималось людьми, да, там, как огнетушители и так далее, то сейчас уже противопожарная муфта еще не для всех, но уже для многих не является каким-то дивом, эксклюзивом и чудом, потому что люди начинают понимать, что это нужно. Люди уже в своих новостройках, в своих квартирах смотрят в санузлах, установлены ли противопожарные муфты на пластиковые трубы и так далее. Они понимают, ну, по крайней мере, мы видим эту тенденцию. Что касается нашего участия здесь. Мы даже по вчерашнему дню уже заметили, что идет очень профессиональная публика, и люди тут действительно знают, что, что хотят, что им нужно. То есть по инженерным коммуникациям, проектировщики, строители, монтажники, наша целевая аудитория как раз. С какими главными трудностями сталкивается ваше производство сейчас? Я думаю, что как и любое производство все сталкиваются с трудностями в связи с политической и экономической ситуацией. В целом, я не скажу, что мы с какими-то глобальными трудностями столкнулись. Конечно же, часть сырья, которая шла там на какие-то очень сложные составы из Европы, нам пришлось переделать, переориентировать на наше отечественное сырье, если оно есть, либо какие-то искать другие выходы. Но в целом, в большинстве своем вся наша продукция отечественная и на отечественном сырье Поэтому какими-то такими глобальными сложностями в этом отношении мы не столкнулись и в большей степени столкнулись, наверное, с увеличением объема производства в связи с ростом реального импортозамещения. То есть мы занимались реальным импортозамещением еще с 2014 года, да, когда а, многие продукты заменялись уже на стройках и так далее. Вот. И сейчас мы пришли к тому, что это стало еще более масштабно в связи, понятно, с уходом рядом. Понятно. Рядом. Вы знаете, что сейчас мы развиваем новое сообщество. Недавно оно появилось, Акватером Коннект. Расскажите, пожалуйста, что для вас идеальное отраслевое сообщество? А... Наверное, для меня идеальное отраслевое сообщество, когда люди, профессионалы своего дела, эксперты собираются вместе и обсуждают общие темы, наболевшие темы. Когда они радеют за свое дело, если мы говорим о нашей сфере, то это сфера безопасности, мы тоже объединяемся в сообществе, участвуем в профессиональных сообществах. И пытаемся донести общую какую-то точку зрения, направленную на повышение безопасности строительства до законодательного уровня, до власти. Потому что это очень важно, чтобы все было единое информационное правовое поле в нашей сфере. Ну, я думаю, что и в любой сфере. Мы будем стараться приглашать таких гости. У нас есть это в плане. Подскажите, пожалуйста, Илон, как выбрать продукт в вашей области, в вашей отрасли? Чтобы выбрать продукт, хороший огнезащитный продукт, нужно прежде всего, вот первое, на что нужно смотреть, это сертификат соответствия. Все вещи, связанные с огнезащитой и пожарной безопасностью, обязательно должны пройти сертификацию. И за этим следят очень строго. Пройти сертификацию продукта очень сложно, поэтому сертификат это уже некий гарант того что это качество но не всегда нужно понимать что некоторые делают обходными путями что-то и так далее контрафакт опять же нужно обращать внимание на репутацию компании что тоже очень важно и читать больше больше интересоваться потому что даже мы на своих каких-то площадках там, в дзене на ютубе размещаем какие-то лайфхаки как понять там если вам на объект привезли качественный или некачественный какой-то товар связанный с огнезащитой нужно больше интересоваться и вот на эти три китая я бы так сказала операция это сертификация это репутация компании ну еще и цена огнезащита не может быть очень дешевой если вам предлагают что-то дешевое скорее всего это, здесь есть какой-то подвох обратите на это внимание качество стоит день хорошо большое вам спасибо спасибои видеть вас